вот каждый раз, когда встречаюсь в последнее время с этими лыжами, вспоминается картина, как казаки писали турецкому султану. Здравствуйте! На повестке дня тесты K2 Pinnacle. Безусловно, узнанные лыжи, потому что не узнать их невозможно. Вот. И каждый раз, вот, когда в последнее время попадаются они мне Когда я просто даже вижу их на витринке где-то там На тестах, там в палаточке они стоят Либо где-то вот я с ними сталкиваюсь У меня сразу вот хочется просто брать ручку-бумагу Там садиться за компьютер, писать письмо в К2 Поспробуем не прекращать производить эти лыжи В общем, потому что это, собственно Это прекрасно, на мой взгляд И вот эта встреча на этих тестах в рамках этих тестов, она мне еще раз в очередной раз это напомнила и сказала пиши, пиши письмо, пусть они их не снимают с производства, пусть они их продолжают делать как можно дольше значит, по катанию, значит, вообще, в принципе, могу сказать сразу, это, наверное, точно абсолютно территория не вот этих лыж, как бы, о которых идет речь то есть вот им попался и наст, и расколбаска и обдутая корка, и все что угодно, и там, где вообще, в принципе, такие лыжи ну, такого класса лыжи, так, такого уровня лыжи ну не их территория, скажем так, но даже вот в этом во всем на, проезд на них для меня был какой-то празднично-сказочный, потому что как бы, да, да, они ложают хватки, да, вот, наверное, из всей пачки лыж, повод хватки контов это одна, может быть, из худших лыж, которые вообще были, она лажает нам, наверное, на стабильности где-то, на скорости, на ходах по разбитухе в общем-то, но вот во всех остальных аспектах в том, как, насколько можно легко ими управлять, насколько они легко справляются со всеми вообще состояниями снега, насколько при этом они хавают все неровности, насколько как-то склон становится на них мягче, что ли я не знаю, вот как-то все кочек, кочек стало меньше. Вдруг почему-то после того, как я на них приехал, на тот же склон, на котором я проехал уже на 13 лыжах на них. Вот. И при этом они фан, они вот цепляются ровно настолько, насколько могут динамично отработать. Вот. Они как бы отрабатывают ровно настолько, чтобы вот как-то не убить ноги. То есть, да. Они при этом маневренные, вот, на, на везде. То есть берешь их на корке, запульняешь и пытаешься прогнуть носок, и носок прогибается, и корка не ломается. Вот. Ну, как-то вот удивительно. Вот. На длинном повороте вот Распустил и пошел как бы. они, Да, они там сами там под собой Швут какой-то своей жизнью Но при этом вот на них как бы не стрёмно Не стрёмно, что они куда-то там убегут Не стрёмно, что они пересекутся и не распутаются вот. Никакого подвоха От них как бы не ждешь, что есть лыжа сама по себе мало того, что надежно понятная Она еще очень дружелюбная а, В плане катания От них вот совершенно понятно, что ждать В следующем повороте Вот в очередной раз убедился, что очень кайфовая лыжа, и независимо от того, в какие условия ты ее загоняешь, вот там люди говорят, там нельзя там тестить там, фрирайдные лыжи там не в целине, вот, но ни, вот нифига. Потому что, во-первых, как бы все равно они даже в этой среде проявляют свои качества, да, их можно реально оценить. Вот, а во-вторых, ну вот я катаюсь достаточно много, я могу сказать, что вот там корка, наст, разбитуха, каша. Вот пища наша, <свят> реально с <свят> хорошей целина, ну нормальному фрирайдеру встречается там три дня в году вообще все все остальное там ну реально, если вы не хелискир, то как бы ну хелискир сколько, ну семь дней в году или 5, во сколько там программа хелискир, тоже вот не надо говорить о том что вот я фрирайдер и катаюсь только в целине да нифига, вот нифига я фрирайдер и катаюсь по всему, вот и вот эта лыжа, она и вот в этом тоже хороша вот Поэтому буду ходатайствовать в котла, чтобы они продолжали ее делать, потому что она реально радует. Вот. Вы ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.